Олесь Беляцкий, Валентин Стефанович, Владимир Лобкович, Марфа Рабкова, Леонид Судоленко, Татьяна Лосица и Андрей Чепюк. Всем по искалеченных зверским режимом Лукашенко, всем правозащитников, которые стали неудобными для власти и которые незаслуженно находятся сейчас за решеткой и переживают пытки. Они нуждаются в нашей поддержке и постоянном общественном внимании, чтобы не дать забыть про жестокие преступления нелегитимного президента Лукашенко. Украинский центр прав человека. Человек Азмина выражает солидарность с заключенным белорусским коллегам и требует их немедленного освобождения. Мы требуем свободы весне.